Друзья, меня зовут Павел Агапкин. Мы тут делаем колбасу. Делаем колбасу дома и не только дома, а вот в такой вот студии тоже можно. Значит, что у меня сегодня в планах? Показать, как можно сделать сервелат вот из подручных средств, по сути. подручные средства у меня сегодня является лопатка свиная. Ролик немножечко такой с политическим, возможным уклоном. Почему? Потому что вот эти оболочки, все же знают, что сервелаты делают в оболочках колбасных, да? И вот эти всякие красивые модные колбасные оболочки сейчас э, в России стало сложно найти. Потому что фиброзная оболочка, коллагеновая оболочка. Э, наши, э, так скажем, партнеры перестали нам поставлять. Ну, понятно, можно там достать э, как-то там третьими окольными путями. Но у нас всегда есть альтернатива. Как говорится, свинтом, как говорится. У нас есть... Наша российская пластиковая оболочка, которая точно так же проницаема, как обычный фибровус, коллаген и целлюлозная оболочка. Да? Есть у нас ICL Premium. ICL Premium в нем можно и вялить, в нем можно и делать классическую термообработку то есть коптить вареное копченое изделие. Есть еще оболочка. Тут у нас вискафан смок старые остатки, кстати, ну это вроде как импортная, но точно такая же есть пластиковая проницаемая оболочка, которая называется фибросмок. Фибросмок или ICL премиум с ними можно делать такую же колбасу сервелат. Так что сегодня у нас просто обычный проходной сервелат, финский, финское солями. Я буду использовать смесь, самая успешная по продажам наша смесь, судя по, <по>, по объемам продаж. Вот, людям всем нравится. Все, поехали. Все просто. Измельчаем мясо на мясорубке. Мясорубка 5 миллиметров. Пока она холодная, я достал ее, эти куски из холодильника, плюс 2 градуса в них температура. Пока все холодненькое, я сделаю этот сервелат ну, примерно за два с половиной часа, я надеюсь прошлый ролик у нас был сервелат за 4 часа и вообще как делать сервелат как раз смотрите в том ролике который называется сервелат за 4 часа мастер класс в двух частях вся подноготная вся методика все все все нюансы я рассказал чтобы у вас не было ошибок сегодня я рассказывать об этом не буду я просто сделаю сервелат на ваших глазах Поехали. поехали Пальцем пиканая колбаса тоже бывает. Как вязать колбасу? Есть ролик. Это вообще очень просто. Щепотка на себя. Открыл руку, вытащил петлю, отдел на руку. Вот первый колбасный узел. Более точно ролик «Как вязать колбасу». Да, друзья, э, эта оболочка клипсованная, она еще есть, там в запасе у нас будет много. Э, ее для новичков можно даже и не вязать, она более удобна для новичков. Просто вот так вот закрутил, на, вот так вот. И тут накинул веревочку и завязал. Все просто. Термообработка. Понятно, что самая, наверное, классическая термообработка это в духовке, если мы делаем колбасу дома. Да? Но э, здесь я сейчас буду делать, э, у меня цель другая показать, что эта оболочка дымопроницаемая, точно такая же, как и э, ну, как фиброзная между собой. Да? Поэтому я буду делать классическую термообработку в нашей термокамере. Наша термокамера она у меня за спиной. Дем колбаски волшебный лейбл, который делает, эти руны делают красивую колбасу. Значит, что я еще хотел отметить, эта оболочка, по сути, э, есть такая колбаса, известная вязанка от известного бренда, понятно, все его знают, вот, это та самая, та самая оболочка, она проницаемая, она кайфу, классная и хорошо коптится. Я их все загружаю одновременно и одновременно провожу термообработку. И скорее всего, чтобы в холостую камеру не гонять, я сюда сделаю еще и ветчину, загружу в эту камеру. И следующий ролик у нас выйдет. Либо перед этим роликом, либо следующим. В общем, на нашем канале «Ветчина в оболочке Айцелл». Так, друзья, самое главное, вот для покупателей наших термокамер, вот поначалу очень сложно понять, как навешивать. Как навешивать? Я расскажу. Чтобы между батонами было примерно, ну, хотя бы сантиметра. Лучше два сантиметра. И вот датчик этот ни в коем случае нельзя, чтобы касался какого-то батона, да, иначе камера садит с ума, и она не будет понимать, какая в реальности температура. Вот первый ряд мы вешаем 4 батончика, чтобы щуп не закрыть, да. А потом 5 батончиков в ряду и как раз там ну, три ряда по 5 батончиков два, в два э, яруса. Это примерно 30 батончиков, 30 батонов по где-то килограмм ну, 800-200. -кило И еще обратите внимание, что вот это расстояние, оно крадет у вас место в камере, да, то есть длинные хвостики ни в коем случае не делайте. Вот я сейчас вообще без хвостика зацепил вот за, за крючочком, да, и все равно я у себя украл 5 сантиметров высоты этой камеры. Поэтому идеальные батоны, длинные батоны 70 сантиметров с поперечной перевязкой одной, и вы увешаете как раз 15 штук длинных батонов по 25 килограмма. Во всю длину камеры с поперечной перевязкой. Потом уже готовые батоны вы по этой перевязочке разрежете, и у вас будут стандартные батоны плотные. Потому что поначалу еще новички же не умеют вязать плотно колбасу. Вы с обеих сторон завязали плотненько, насколько получилось, да? А потом еще в серединочке перевязочку подтянули, и она у вас еще уплотнилась. И таким образом вы обойдете свое неумение вязать поначалу. А вот здесь сейчас 6 килограммов, и камера забита, ну, на, ну, примерно 40%, видите, да, место еще есть. Равномерно вешаем, и будет все хорошо у вас с загрузкой, там, ну, вы загрузите 12-14 килограммов, можно. друзья, кульминация, окончание, товар лицом, как говорится. Что хотел я вам показать в начале ролика, что есть замена всем всяким модным этим оболочкам из фиброуза и такого и такого, да, есть замена. Видите, что получилось? Цвет шикарный, проницаемость отличная. По цвету э, сравните, видите? этот цвет э, копчения, у, у самой оболочки называется, этот бесцветный, про что? цвет нормальный, внешность отличная, он такой глянцевый, он еще будет усыхать э, этот iCell premium, и такой будет бугристый становиться, красивый, вообще классный и еще момент, он должен хорошо чиститься, ну я просто пробовал уже, он прям чулочком снимается, сейчас, если получится, если получится, вот смотрите, вот я что хотел, видите? идеально чулочком, и остается такой же глянцевая поверхность после оболочки, да? Вот так я и хотел. И именно эта оболочка отличается хорошей-хорошей снимаемостью. Все, режем и наслаждаемся, как говорится. Ну, я уже тут резал. Почему мало батонов у меня осталось? Потому что гости тут набежали, и пришлось все раздать. Каждому по батончику. Кстати, лучший подарок. Кайф, вообще кайф. Рисуночек. Если острые ножи на мясорубке. Если мясо хотя бы слегка подмороженное, почти идеальный рисунок серелат получается. Видите? Ну и, конечно, отепление и аскорбат делают красивый-красивый красивый розовый цвет. И он будет достаточно стабильный. Смотрите, вот эта колбаса, да, вот старый срез, уже где-то час лежит в открытом виде, просто на воздухе, и она еще не посерела, она не стала серой. Видите? Это старый срез, это новый срез. Ну вот так покажу. Это свежий, это старый. Чуть-чуть немножко отличается по срезу, но ну, она просто подсохла. Вот, это работает аскорбат. Друзья, в общем, как сделать этот сервелат, вы знаете. Стоит он, ну, не дороже, чем 320 рублей, это я могу точно сказать, потому что я купил за 270 лопатку. Полный разбор, если у вас есть вопросы вообще, как делать сервелат, ролик мастер-класс э, сервелат за 4 часа, смотрите, все там. Если у вас есть вопросы, замечания, предложения, вы пишите вот под этим роликом, я в течение двух часов, под каждым роликом, в течение двух часов после публикации, я отвечаю на все ваши вопросы. Пожалуйста. И всем здоровой колбасы.